Здравствуйте! Сегодня с вами цикл наших видеопередач. И мы продолжаем с чего? Продолжаем, как начинать бизнес с нуля. Значит, вчера мы с вами разговаривали, каким образом и как можно начинать бизнес, если у вас нет ни копейки денег, но вы умеете что-то делать. Поэтому сегодня мы более подробно рассмотрим эти случаи, это когда не нужны капиталовложения, а можно просто начинать работать и зарабатывать. Итак, начинаем с нуля. Первое. Начинаем бизнес на услугах. Если мы умеем что-то делать лучше других, почему бы и нет? Вы начинаете оказывать свои услуги и зарабатываете свои первые деньги. Расширяете дальше свой бизнес. И на заработанные деньги, возможно, открываете и следующий. В 90% случаев бизнес без денег можно начинать только на услугах. Это очень логично. Вы зарабатываете своими силами, с товарами так редко получается, потому что в большинстве случаев на товары надо вкладывать деньги. То есть это вложение, их надо покупать таким образом, Лучше всего, конечно, начинать бизнес на услугах. Следующий, э, следующий этап, э, возможно, начать бизнес с нуля на товарах, выступая посредником. То есть э, вы умеете продавать, это ваш конек, поэтому вы и начинаете, выступая на посредником. Э, умеете продавать, знаете, где купить дешевле, Находите клиента за более дорогую цену и разницу оставляете себе. На заработанные деньги вы уже можете позволить себе закупать товар, если это, в этом есть необходимость для вашего бизнеса. С товарами без вложений вы можете начинать только как посредник и только если вы умеете продавать. Потому что без умений продавать вы не сможете найти клиента. Редко получается найти ходовой товар значительно дешевле, чем у конкурентов. И чтобы никто, кроме вас, об этом не знал. Поэтому надо готовиться к конкуренции всегда. Далее я расскажу подробнее, как открыть бизнес без вложений по перепродаже товаров и услуг. И услуг. Значит, можно начать информационный бизнес. Если вы обладаете уникальными знаниями, которые многие могут пригодиться. Лучше, если за вашими знаниями уже к вам обращались. Например, разработка технологического регламента, разработка какой-то нормативной документации, разработка, разработка и, и, возможно, был случай, когда вы показывали и разрабатывали, и внедряли, разную документацию по охране труда. Следующий вопрос, если вы активно заявляете о ваших знаниях и продаете их другим. Только знания должны быть уникальными и полезными, а не выдуманными. Вдруг вы похудели по разработанной вами методике или вылечили кого-нибудь при помощи своей методики. То есть вы создали методику и видите эффективность и индивидуальность вашей методики. Или же вы знаете прекрасно иностранные языки и тому подобное. То есть этому можно обучать и зарабатывать. Следующий вопрос, который можно рассмотреть как бизнес-идея, это тоже без капиталовложений, это стать партнером своему работодателю. Вы работаете в компании и обладаете знаниями и умениями, которые могли бы придать компании значительный рост, позволить сэкономить на чем-то ну и тому подобное. Вы в таком случае вы предлагаете свою услугу директору. вначале можно конечно бесплатно, если вы он ваш работодатель. Но если же э, видите положительный результат, это видит руководство, Тогда можно договариваться и о партнерстве. Об этой схеме очень редко говорят, но это э, есть множество примеров, когда малый бизнес начинался именно так. Может быть, вы знаете, как в производстве заменить какой-то один ингредиент другим и этим самым э, уменьшить себестоимость готового продукта без потери его качества. Тогда вы тоже можете предоставлять, предоставлять этот ингредиент своему директору или поделиться технологией за процент от сэкономленных денег на производство. Или, например, вы знаете, как увеличить продажи товаров или услуг компании, в которой вы работаете с помощью других видов рекламы или продвижения. Тогда можете предложить директору покупать у вас клиентов, или же просто платить вам процент с привлеченных э, вами клиентов. Поэтому вы должны, э, из сказанного выше, э, вы должны были заметить, что уметь что-то делать лучше других или хорошо, это всегда будет эффективный, э, эффективный и будет хорошо развиваться ваш бизнес. Если вы не знаете, как продать ваш продукт или услугу, или же ваш продукт или услуга не очень хороша, или же плохое качество, то рано или поздно э, ваш бизнес вы прогорите э, на 100%. Это точно. Поэтому качество э, и быть лучше всех, вот это в бизнесу э, и есть самое главное бизнеса. В бизнесе прибыль идет только от продажи товаров, услуг и тому подобное. Если вы умеете преподнести и продать, продать ваш продукт, то у вас. Если вы не умеете преподнести и продать ваш продукт, то у вас вряд ли его кто-то купит. Если ваш продукт по качеству хуже, чем у конкурента, то рано или поздно это все поймут, и вы останетесь без клиентов. Делать хуже других в бизнесе не имеет смысла. Идей может быть очень много. Рассматривать стоит в бизнес в сфере услуг, бизнес в интернете, бизнес на продаже товаров, но только как посредник, если нет денег и нет капиталовложений. Вот такие вопросы я собиралась сегодня с вами поднять на обсуждение Жду ваших вопросов. Подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы, подбираем тему следующих видео. Заходите на мой канал, заходите на мои странички. Я буду всегда рада вас видеть, слышать, читать. Следующий вопрос, который мы вот завтра у нас будет, наша, наша тема завтра, мы берем бизнес-идею как каким образом получить грант и начать бизнес без вложений. Поэтому жду вас завтра у себя на канале. Приходите, подписывайтесь, ставьте мне лайки. Всего вам хорошего. Я вас жду, люблю. Пока-пока и удачи в начинающем бизнесе.